Ран, Васяран! ран! Васяран! Вася, ран! Вася, не оставь шанса мусарам! Ран, Ран, Васяран! ран! Васяран! Вася, ран! Вася, не оставь шанса мусорам! А, ага, This is America. Что не так? Дворог никогда не позволит девственнице оседлать себя. <coughs> Это альбедо непорочное! <coughs> Моя фанатка? Это она мне? Она ничего. Она хочет меня? Возьмите, пожалуйста. Это ваше. Птичка, ну же. Иди сюда. на no, no, no. Только без лап. Он бы спит мне <плёк> что-нибудь. Какого на черта ночью на перед на туалетом на я ты должен что-то петь? Не пущу. Как можно идти облегчаться одному? Разве мы не товарищи? Туалет или странствие? Ты чихнул и взлетел на четыре метра? Да? Хуя What? себе! Кстати, это был мой первый поцелуй. Сестренка чмокнула меня в щеку. Сбылась мечта. Звонок. Дай же мне чашу любви! Скорее, скорее, прошу! Блять, и чей это за херь? Ты же сам песню написал. Вообще-то это я. Кто ты? Лучший в мире игрок в доту! Доброе утро, Лу. Лу, хочешь обнимашки? Нет, спасибо. Я же не ребенок. Ой, дебил. Nice. Что это за место? Добро пожаловать в Подмосковье. Подмосковье? Ну и свалка же ебаная. Это мой первый раз. Никаких проблем. Я все изучил. Берешь сначала укропу, потом кошачью жопу причины нет, пусть сделает она нет. Куклы Гоку. Твою мать! Постараемся еще немного. Ага. Позакрывали пиздаки!